Как безопасно и эффективно закалить ребенка, чтобы он перестал болеть. <звы> Наконец-то наступило лето, наступила жаркая, хорошая погода. Это отличный повод для того, чтобы начать заниматься закаливанием вашего ребенка, особенно если он часто болеет простудой. Мои подписчики знают, что одной из основных причин простудных состояний является стресс который является своей, своеобразной реакцией в ответ на переохлаждение. То есть, если ребенок сильно переохладился, если он замерз, либо он испугался какой-то ситуации, связанной с переохлаждением, например, промочил ноги, а родители его убеждают, постоянно вдалбливают ему в голову в то, что промочил ноги и ты сейчас заболеешь. В общем, или от самого переохлаждения, или от страха. Последствия, которые будут связаны с переохлаждением, вырабатывается адреналин. Гормон, который заставляет нас делать ноги и убегать из стрессовой ситуации. Но побочным действием этого адреналина является спазм сосудов дыхательных путей и выключение образования слизи на наших слизистых оболочках дыхательных путей, которая выполняет непосредственно защитную функцию и является главной составляющей нашего местного иммунитета так вот на какое то время слизь перестает образовываться и если в этот момент попадает микроб или вирус бактерии на слизистой оболочке наших дыхательных путей то мы заболеваем простудой поэтому закаливание оно как раз приучает ребенка неважно взрослого любого человека закаливание приучает не реагировать стрессом не реагировать выбросом адреналина в ответ на переохлаждение либо какую-то ситуацию связанную со сквозняками с промокшими ногами и так далее. Для начала я вам расскажу о принципах безопасного закаливания. Я обычно назначаю закаливание связанное с водными процедурами, поэтому и в принципах будут тоже звучать принципы использования воды. И первый и самый главный принцип – это постепенное понижение температуры воды, которой мы будем закаливать ребенка. Первый раз, первый раз когда мы будем использовать воду, мы ее будем делать чуть-чуть менее теплую, чем обычно моется ребенок, и с каждым днем мы будем постепенно, постепенно, очень медленно, практически незаметно снижать температуру воды, пока мы не дойдем до той температуры, которой непосредственно будем закаливать ребенка. Второй принцип, это время воздействия. Оно должно быть от 5 до 10 секунд. То есть, это не продолжительное какое-то время воздействия, это именно короткое время воздействия, которое в принципе не будет переохлаждать ребенка и будет для него безопасным. Я рекомендую начинать с 4-5 секунд и постепенно, с каждой недели прибавлять по одной секунде, пока мы не дойдем до 10 секунд. То есть, конечное время, которое мы будем закаливать ребенка, будет составлять 10 секунд. Следующий принцип – это ежедневные процедуры. Процедуры важно делать каждый день для того, чтобы у ребенка сформировалась привычка. Привычка в среднем формируется у детей, у любого человека на протяжении... 30-40 дней, если мы чем-то занимаемся каждый день, то формируется привычка. Почему важно, чтобы сформировалась привычка? Для того, чтобы ребенок начал испытывать от этих процедур удовольствие. То же самое касается взрослых. Если вы будете сами заниматься этой процедурой закаливания, это очень полезно, очень хорошо пробуждает с утра. Мы еще позже, чуть, чуть позже об этом с вами поговорим. Так вот, у ребенка для того, чтобы выработалась хорошее отношение к этой процедуре нужно заниматься ей каждый день как минимум на протяжении 30-40 дней а в идеале вообще оставить эту процедуру закаливания вообще в жизни ребенка на протяжении многих-многих лет и когда он уже будет осознанным он уже привыкнет к этому и действительно будет испытывать такое удовольствие что он не сможет уже дальше от этого отказаться и это будет ему приносить здоровье приносить энергию и прочие хорошие моменты следующий принцип это проговаривание ребенку во время процедуры что прохладная вода приносит здоровье в жизнь вашего малыша то есть мы говорим во время орошения ребенка прохладной водой говорим ему то что Хорохладная вода приносит нам здоровье и делает нас здоровым. Это важно для того, чтобы у ребенка также сформировалось убеждение того, что эта процедура полезная и что она действительно ребенку необходима. Следующий принцип безопасного закаливания это ситуации точнее грамотное реагирование на ситуации при которых например ребенок не выспался и он не хочет в этот день выполнять процедуру закаливания то есть он начинает капризничать говорит что я не буду я не хочу и очень важно в этот день не исключить процедуру закаливания ее сделать но просто водичку сделать потеплее чем обычно не теплую, не горячую, но теплее, чем обычно. И объясняем ребенку, что, дорогой мой, сегодня мы эту сделаем процедуру, но просто сделаем водичку более тепленькой. И все равно ее проходим для того, чтобы у ребенка все-таки формировалась вот эта вот привычка. Нельзя пропускать ни одного дня. Только в таком случае ребенок постепенно начнет испытывать удовольствие от этой процедуры и действительно получать ту пользу, которую необходимо получить. Время проведения процедуры, это один из принципов безопасного закаливания, это утреннее время. Ребенок проснулся, почистил зубы, и после этого мы его ставим в ванную и включаем прохладную водичку, и дальше занимаемся закаливанием непосредственно по безопасным принципам эффективного и полезного закаливания. Следующий принцип, это... Насухо вытираем ребенка после того, как его порошали прохладной водичкой. То есть вытираем тело сухим полотенцем, голову сушим феном. Многие родители боятся мочить голову ребенка с утра, потому что нужно выходить куда-то на улицу, гулять в детский сад, еще куда-нибудь. Поэтому я в таком случае, если не хочется сушить волосы феном, рекомендую пользоваться шапочкой для бассейна. Почему закаливанием полезно заниматься по утрам? Потому что утром это пробуждает организм и заставляет его лучше функционировать, приносит определенный заряд энергии. Вы, взрослые, обязательно тоже попробуйте с утра помыться прохладной водой по принципам закаливания. И вы будете ощущать прилив сил, то есть вас это будет пробуждать не хуже, чем пробуждает кофе. Вы будете делать с утра все быстрее, потому что у вас будет прилив бодрости и прилив сил для того, чтобы... Сделать все свои дела, которые вы должны сделать в, в этот день. Поэтому рекомендую, попробуйте. А вот вечером эта процедура не всем полезна, потому что это будоражит ребенка, если говорить про детей, да? Он может после этого хуже засыпать. Это является стрессом для сердечно-сосудистой системы. Поэтому взрослым, например, у которых есть проблемы с сердцем либо проблемы там, с артериальным давлением, вечером эту процедуру не рекомендуется делать. А вот утром у нас преобладает... Э парасимпатическое влияние нервной системы, то есть и у нас как раз вот мы можем использовать утром вот эту вот стрессовую ситуацию для того, чтобы пробудить человека. И с учетом того, что парасимпатика, она наоборот, как бы немножечко замедляет действие сердечно-сосудистой системы, то вот это вот пробуждение, вот этот вот адреналинчик, который мы будем испытывать с утра, он будет в принципе безопасен для здоровья, и даже сердечником утром эти процедуры в принципе, кардиологи разрешают. Естественно, не какой-то там стрессовой ледяной водой, а просто слегка прохладной водичкой. И это даже считается, что тренирует сосуды. Поэтому взрослым обязательно тоже стоит попробовать и позаниматься закаливанием. Мы с вами изучили принципы безопасного закаливания ребенка, и теперь мы готовы переходить непосредственно к самой методике. Я всю процедуру закаливания до перехода уже на скажем так, ту методику, которую можно будет оставить на постоянной основе, вот этот временной интервал делю на 6 этапов. 6 временных интервалов. Каждый из которых равняется одной неделе. На первом этапе мы протираем ноги ребенка полотенцем смоченной прохладной водой. То есть ребенок проснулся, умылся, почистил зубки. Мы намочили полотенце прохладной водичкой и протерли ребенку ножки. Этим мы занимаемся первую неделю. Вторую неделю мы уже начинаем непосредственно из душа орошать ноги ребенка слегка прохладной водой. Помним о принципах постепенного снижения температуры воды. Третью неделю, третий этап, мы уже поднимаемся до пояса. Четвертую неделю мы поднимаемся до живота. Пятую неделю мы поднимаемся уже до груди. И шестая заключительная неделя мы уже ребенка закаливаем, закаливаем, закаливаем путем а, полного мытья его прохладной водичкой. Помним о принципах безопасного закаливания. То есть время Процедуры должно быть не больше 10 секунд. И постепенно увеличиваем от 4, 5, 6 и так далее. Помним об этом, это очень важно. Соответственно, когда мы уже дошли до того, что ребенка омываем целиком и полностью, и вот на этом этапе мы, скажем так, уже переходим на постоянное использование закаливания. Если это понравится, а я уверен, что это должно понравиться и вашему ребенку, если вам, если вы начнете, и вам, если вы начнете этим заниматься. Если вы не хотите сушить волосы ребенка, напоминаю, можно использовать шапочку для бассейна. Теперь вы знаете о методике закаливания, о принципах безопасного использования. Я рекомендую вам безотлагательно, если, конечно, сейчас ребенок не болеет каким-то простудным состоянием, то рекомендую уже непосредственно с завтрашнего дня начать заниматься безопасным закаливанием. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Я стараюсь отвечать практически на все комментарии. Если вы еще не подписаны на мой канал, и ребенок ваш часто болеет, и вы устали от постоянных соплей ребенка, постоянного кашля, отитов, аденоидитов, обязательно подписывайтесь. Желаю вам хорошего дня, крепкого здоровья, увидимся, пока.